Девочки, я хочу вам рассказать, что же вас ждет на совместнике. Ну, конечно же, я дам вам свои рекомендации по пряже и по инструментам. Дальше мы будем с вами вязать образец и считать плотность вязания. Заметьте, не в чью-то плотность надо попадать, а вы Посчитайте свою плотность вязания. Потом вы получите калькулятор расчетов и будете с ним работать. Будет подробнейший видео урок о том, как работать с калькулятором. Вы все поймете обязательно. Дальше вас ждут подробные уроки о том, как вязать двойную шапку с отворотом, потом подробные уроки о том, как вязать шапку с отворотом и с подкладом, и еще плюсом я вам дам наверное штук 10 мастер-классов о том как вязать другие разного вида шапки в том числе вот такую вот тыковку и пояснение каждому видео уроку о том что же нужно забить в калькулятор для того чтобы получилась вот такая макушка и вы свяжете абсолютно любую шапку представляете какая огромная информация на таком маленьком мастер-классе вы будете этот калькулятор использовать потом очень-очень много раз.